И высоких перевалов, среди них Но Мазуриток там навалов, а еще посмочи, Нам их надо выбивать, посмочи, алганов, вашу мать. А еще посмочи, нам их надо выбивать, Посмочи, алганов, вашу мать. Там отряд под командой угода У а них говорят... ДОШК да и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать. ДОШК, да Афгана, вашу мать! Только нам, парванист, нам на это наплевать. ДОШК, да Афгана, вашу мать! Вот ракета пошла, начинаем мы работу. Едем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, Афгана, мать! Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твоего муга мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет. Так что молча пьем запавших, но зато Мазурито Пакистану не видать, Пакистан твоего мугана, мать, но зато Мазурито Пакистану не видать, Пакистан твоего бухана мать. Вернувшись домой, чтобы все было забыто, захватить с собой по кусочку лазурина, чтобы, вспомнив, как было, то ну, смешный мог сказать «Лазурит твою албагана». Мать, чтобы, вспомнив, как было, то ну, смешный мог сказать «Лазурит твою албагана». На этих фестивалях... идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И даже дождью подставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней пыли. Серой пыли и беды. И дождью подставив лица,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 Память светлая о доме в дальнем доме и весне, И отплясываю трияна, два безусых капитана, два танкиста из баклана На заплатанной броне. И отплясываю трияна, Два безусых капитана, два танкиста из баклана.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 там романтики нет, я не спорю, поверьте, Но хотел бы спросить вам, когда-нибудь в рейды Доводилось ходить, вы считали недели До отлета домой, вы когда-нибудь ели сух Сухпаек фронтовой, не в туристских походах, Не в лесу у костра, там беднее природа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 Я не думаю спорить, Петь о том или не петь, Мне гитару настроить, Надо к бою успеть. Нам больше о проблемах, которые возникают у афганцев, вернувшихся в союз. Это не выдуманная история о двух братьев, С одним из которых я служил в Афганистане, А второй здесь в это время, Он довольно известный деятель, обще... Обществовед по образованию.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 Явился к старшему меньшой, Все ж как-никак обрат а родной, Дот накрывает стол большой, Мол, ждал и верил. Нам спиртокопный глотки жок, А здесь французский коньячок, И корка семга, балычок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как проложали нас друзья, чеснок четыре сухаря, да фляжка чачи. Меньшой сидел и молча пил. Тут старший ТОС провозгласил и выпил из последних сил за тех, кто в море. И повертев на свет стакан, сказал Икая, «Слышь, братан, да плюнь ты на Афганистан, он не в фаворе. Пройдет каких-то пару лет, его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет глупцам забава, иные нынче времена, другие мерки и цена. Кому нужна твоя война, да что ты права».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 высоких перевалов, среди них карамунжон, лазурит от там навалом, а еще вот смочи, нам их надо выбивать, посмочи смочи вашу мать, а еще вот смочи, нам их надо выбивать, посмочи смочи авгуанов вашу мать, вот ракета, пошла начинаем мы работу летим прямо с борта, под огонь их пулеметов, вот теперь поглядим а умеет воевать, перевал твою авгуановать.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 Песня не умирает. Очевидно, это надо очень много времени, чтобы рано затянулась, а с ней песни где-то сошли на второй план. А может быть, не отойдут, потому что, вы же знаете, вот песни отечественной войны. То есть, они живут, несмотря ни на что, ну, землянка, вот, Катюша, ну, что угодно. Такие песни. Может быть, и наши песни будут жить, когда-нибудь, где-то. Прости, что я...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 Я дымилась, плавилась пожарами, А мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю то за друга верного, Сурового собрата своего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было его.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 На минуту накрою глаза, на минуту наброшу дела, Вновь посадочная полоса Под капот вертолета легла, Уходя в известность дым.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 Тяга войны необычный, как бы горе не горбило плеч, Лишь упрямо мотнешь головою, постарайся надежду сберечь, Если даже не так завидую, постарайся надежду сберечь, Даже если не так завидую. Ты вернешься и в жизни иной окруженный теплом любовью Постарайся остаться собой Не меняясь угоду, с возборью Уходя мы не послод голубой Мы не будем прощаться с тобою Постарайся вернуться живой Из жестокого самого боя Постарайся вернуться живой из жестокого самого буря. Они не вернулись постановки постановке минс воздуха. Ни бурами. ни не... Ну ладно. Я не пил эту песню никогда. Она была записана. кузи пил, но я очень пойду как я... На минуту закрою глаза, На минуту наброшу дела. Вновь в посадочная полоса под капот вертолета легла. Уходя из неизвестности ты, Мы не будем прощаться с тобою. Постарайся вернуться живым из жестокого самого боя.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 Постарайся надежду сберечь, если даже не дать за постарайся надежду сберечь, даже если неда за бедою, ты вернешься и в жизни иной, окруженный теплом и любовью, постарайся остаться собой.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 Ну ладно, я давно позабыл те бои и походы, только почему-то забыть не могу, как стоят под пирая. И глядели на нас молчаливо и строго Горы в белом снегу, горы в баланс. И глядели на нас молчаливо и строго Горы в белом снегу, горы в снегу. Этот снег, что лежит на вершинах Искать непроезжих дорог недоступен для танком, и про машинам только стертым подошвам солдатских сапог, недоступен для танков, и про машинам только стертым подошвам солдатских сапог и тогда сверкали огнем Перевалы ясно отрещала, Пронят ледников, и в, боях, хватало, в и, холд, и в жестоких боях Земли не хватало, В этом море огня и холодных свеков, И в жестоких боях Земли не хватало, В этом море огня и холодных. берегу вспоминал почему-то хлебты гентукуша горы в белом снегу горе пила снегу вспоминал почему-то хлебты гентугуша горы в белом снегу горе пила снегу, снегу там в больших городах плещет море Нескончаемый гол, но закрою глаза, И встают предо мною, Горы в белом снегу, горе в белом снегу, Но закрою глаза, И встают предо мною, Горы в белом снегу, горе в белом снегу, горы в белом снегу, Как великое чудо. Волна Замерла на бегу, и покуда я жив, никогда не забуду, эти горы в снегу, горы в снегу, и покуда я жив, никогда не забуду, подальшанские горы в жизнь. И орден красной звезды считался еще бы его муж. Разожми, кулак друг, товарищ, Пусть засветится и малевый рубин. Он тебе наполнит зарево-пожарищ И разорванную сталь бронемашин. Он наполнит злой небочек вардака, Нагорающий на склоне вертолет, Как захлебывалась пятая атака. И как кто-то к руки лег, Наполеон. Ну а эти за столом под образами, За скатеркой и зеленого сукна, Не они тебя на рейду провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, дорог, давай пойдем по ресторанам. тогда давно ты в ресторанах не бывал. Поглядил, как там куражатся нафманы, Прожигающие частные. Нам отпустят все грехи официантка И под вопли электрических гитар Ты расскажешь про обстрелы на саланге Я тебе про непокорный контраган Кто-то нас объявит жертвами ошибки Кто-то памятник при жизни возведет Кто-то спину нам пролает недобитки А кто-то руку понимающий поживет. Помнишь, Пашку? А Валерку из Баграма В обувь восемьдесят первом У Павлухи Только старенькая мама. А Валерка звал невесту Натали. Третий тост. Не прячь глаза, битмы, мужчины. А ну девочка, Неси еще вина. Звезды в рюмку, по традиции Старинной. Так на фронте Оно а ну, воютранно. Тос, не прячь глаза, видьмы мужчины, много ну девочка, неси еще вина, Звезды в рюкку по традиции Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, Вот бессонницы забвенья не проси. Отведи нас на свидание с друзьями, Не сговорчивый позднее такси. Эй, шофер, не уж что, мало четвертнула. Или слишком суровые нави, Но подбрось нас на поселке Вострейкова, Постоять у краснозвездных пьяний, Решать не ушло мало четвертного, Или слишком мы суровые нави, Но подбрось нас на деревне Вострейкова, Помолчать у краснозвездных пьяний.